Остепь а широкая, остеть а бескрайняя, А в той степи гулял казах, как вольный ветерок, проскачет на гнином, Разагонит пыль за чужака, как вольный ветерок, проскачет на Разгонит вы за Но вот пришла беда Пришла в тот день война Его дорогу позвала Винтовка добрая На шашковать и на гуляй казак Руки с плеча Винтовка добрая На шашковать на гуляй Эх, воля-волюшка, казачья догнал Догнала пуля казака. Ни пуля, ни беда, не выбьют три сегла, Ни бочка доброго вина. Ни пуля, ни беда, ни пуля, ни беда не выбьют три сегла, Субтитры Мастинь широкая, мастинь бескрайняя А дома ждет его жена Ни пуля, ни жена, не выньет листья зла Ни бочка доброго вина Ни пуля, ни жена, ни пуля, ни жена не выньет листья зла Ни